Здравствуйте, друзья! Колыны из Азова в очередном послании в пустоту жалуются, что их в Мариуполе бросили на растерзание, помощь не оказывается, до блокады они не дождались и в Киев вообще не берут трубку при малейших попытках туда дозвониться. Это вполне ожидаемо, потому что изначально было понятно, что они только отвлекают на себя силы вооруженных сил России и ДНР, а реальной помощи никто им показывать не собирается, по крайней мере, исключая тех неизвестных, кого так старательно пытались не пини один раз вертолетами и морем забрать из заблокированного Мариуполя. Ну а пограничный пост в Глушковском районе Курской области в очередной раз обстрелян в Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. И он же сообщил о том, что в Курской области с завтрашнего дня вводится желтый уровень террористической опасности. Ну, по понятным причинам. В Салониках, это Греция, портовые работники и граждане дерутся с полицией, блокируя поставки военных грузов киевскому режиму. Невольно вспоминаются старые карты еще со времен войны, когда митинги, протесты и забастовки рабочих по всей Европе проходили против вторжения Антанты в Советскую Россию. Но в Днепропетровске на памятнике Пушкина нарисовали букву З. Задержанный гражданин очень грамотно аргументировал за тем, что он против памятников Пушкина, потому что их надо сносить как символ советской оккупации. Да. Ну и в Ужгороде памятник Пушкина переименовали в памятник Джедасену, Тоже довольно креативно. Ну верно, чтобы его потом не снесли. Между тем, Биль сообщает, что киевский режим намерен закупить 35 бронемашин «Мардер» непосредственно у концерна Rain Metal, так как немецкое правительство до сих пор таких разрешений не дает. Но в любом случае, даже при прямых закупках, решение об этом должно принять разрешение дать немецкое правительство. Перевязание на камеру горла. А теперь о том, чего на Украине вроде бы как нет. Перерезание горла на камеру – это фишка террористов ИГИЛ, но ее с удовольствием копирует киевский режим. Только тут не ножом, а серпом. и в роли людоедки снялась актриса Львовского театра Пани Курилец. А это уже вчерашний второй подрыв цистерны с азотной кислотой в Рубежном. Перед нами, по сути, яркий пример мальтузианства, того самого Мальтуса, который был... Руководил компанией, Британской компанией и предлагал уничтожать бедное население с тем, чтобы, на, на, как один из способов, кучно заселять города, делать улицы ужас, чтобы на них вернулась чума. Последователем Мальтуса является Фридман, довольно известная личность, американский аналитик, глава американского Стратфорда. Небольшая цитата. «Соединенные Штаты не в состоянии оккупировать Евразию, всю Евразию, но мы в состоянии заставить европейцев воевать между собой. Выступая в 2015 году в Чикаго, Фридман прямо назвал Украину в качестве той страны, которая и должна будет вести себя плохо и довести все до войны с Россией. Как видим, этот результат фактически достигнут. И да, вот перед нами очередной клиент, последователь всего этого движения на операционном столе, убедительно доказывает, что нацизма на Украине нет. Ну, как и эсэсовцы электрики на агитационных листовках вооруженных сил киевского режима. Между тем министр обороны Турции заявил, цитата, «У нас есть подозрения на предмет умышленного появления плавучих мин. Возможно, они были выпущены в рамках некоего плана оказательного сдавления с тем, чтобы пропустить в Черное море минные тральщики НАТО. Но мы привержены правилам Конвенции Монтре и не пропустим иностранные военные корабли в Черное море». Ну а Россия ввела запрет на поставки подсолнечника и рабства. он действует с 1 апреля. А через 5 дней с 15-го запрет коснется и подсолнечного масла, за которые дрались уже и в Турции, и во Франции. Ну вот это, может быть, первые шаги на том, чтобы начать отвечать санкциями на санкции. И появились первые неутешительные результаты первого тура голосования на выборах президента Франции. Велепен и Макрон идут ноздря в ноздри. Ну а сто лет назад русский философ Ильин писал: Европе не нужна правда о России, ей нужна удобная для нее неправда. Ее пресса готова печатать о нас любой, самый последний вздор, если этот вздор имеет характер хулы и поношения. Ну и последнее: глава полтавской военной администрации Дмитрий Лунин хотел сообщить об отмене воздушной тревоги, но случайно подгрузил Свои фото из личного архива. Ну, такова сегодня внутренность киевского режима во всех его проявлениях. Иногда довольно забавных. На этом пока все. Всего вам доброго. До новых встреч.